Привет, меня зовут Восьмилик. Это интро к альбому попробую сам». Каждый из нас подпел когда-то любимую песню, любимых исполнителей. И сам, может, душе, как говорится, мечтал, что будет выступать на сцене. Но всегда нужен или талант, или деньги, а может и связи. Но не всегда это есть, как говорится. Но интро дает такую возможность. Почему вы ей не воспользуетесь, например, фанатека YouTube. Здесь бес... берешь бесплатную музыку. Нажимаешь, музычка играет. Все, музычка понравилась. Нажимаешь кнопочку скачивать. Все, музыка твоя. Подставляешь к видео. И используешь. Дальше. com, Здесь можно взять. Фото, векторы, видео, музыка тоже иллюстрация. Но сразу скажу, что здесь не все бесплатно. Так что надо быть аккуратнее, смотреть. Потому что, чтобы не влепили страйк. Но, в которую программу я использовал для записи этого Movavi. Быстро пару дней в ней потыкался и разобрался. Главное, главное это пробовать. Пробовать музыку брать фотографии все как говорится кидать в программу в авиа ну, что-нибудь понравится спустя время начнешь понимать где исправить где добавить может еще что-то много и будешь главное это пробовать пробовать пробовать может что-то получится а может и нет но мне это самому нравится так что говорится, может тебе слушать моему слушателю понравится, и попробуешь сам, так и альбом и называется, попробуй сам, все, всем до свидания пока, пока сквозь волнистые туманы пробирается луна на печальный. Лет, Чельси, ты она По дороге зимней скучная Тройка борзая бежит колокольчик Отозвучно, утомительно гремит Что-то слышится, родное В долгих песнях я То разгуль я удалую То сердечная тоска Ни огня, ни черной хаты Глуши снег и встречу мне только версты полносацы попадают до одни Скучно, грустно, завтра не назад От милости Я забудусь у камина Загляжусь, не наглядит Броша, стрелка, часовая, мерный круг совершит. И до кучных удаляя, полность нас не разлучит Грустно, не на путь бой скучит Древнюю полку твоевщик. Колокольчик, одозлаши от туманной луны Лик, лик, лик, лик, лик Средь полей широких, вот он льется, здравствуй, тон От сынов двоих далеких я привез тебе поклон Как прославленные братья реки знают тихий тон От рокса и еврата я привез тебе поклон Приготовь тон заветный для наедников лихих бучи пучий искроменный виноградников двоих Отдохнув в злой погоне, чуя родину свою Битуштонские лошади 요! Уж солнце раскаленный шар с головы с земли скатило, и мертвый вечер пожар волна морская поглотила. Уж звезды светлые зашли, тяготеющие над нами, небесный свод приподняли своими лавами. Река воздуха полней течет между небом и землей, грудь легче и вольнее, освобожденные от зновой, И сладкий трепет, как струя, пошел пробежал природы, как бы горячий дух я. Коснулись ключевые воды, воды, воды. воды. Жипой на проклятой гитаре Пальцы пляшут в их полукруг Захлебнуться бы в этом горе Пой последний, единственный друг Не гляди на ее запястье С плечи льющийся ошел, Я искал в этой женщине счастья А нечаянно гибель нашел Я не знал, что любовь зараза Я не знал, что любовь чума Подошла прищуренным глазом Хулигана свела с ума Твой мой друг, напивай мне снова нашу прежнюю буйную рать. Пуль целует она другого Молодая красивая дрянь. Ах, постой, я ее ругаю, Ах, постой, я ее кляну, Да тебе про себя я сыграю Под ее струну. Льется дней моих розовый купол, Сердце снова золотых с ума. Долго девушек я прищупал, Много женщин гулу прижимал, Да есть горькая, правда, земли. Посмотрел я ребяческим оком, лежат в очереди. Истекающий суку соком Так чего ж не ревновать, так чего ж болеть такому Наша жизнь просто не до кровать, наша жизнь поцелуй до да вомут Бой же, пой в роковом размахе этих рук роковая беда Только знаешь, пошли их нахер Не умру я, мой друг Никогда Оп! Восейцам Не заманишь басиком. За босиком Дубродяжи реже-реже Расшевелишь пламень уст О, моя утрачена свежая Пусть во глаз половодия чувств Я теперь скупее стал в желаниях. Жизнь моя, и ты прились ко мне Словно песни мы в песне не укали Раскакал на розовом коне.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 Далеко полураками луки Убегает на запад река По горе золотыми каймами Разлетелись, как дыме облака На пригорке до сырка, то жарко Сдохи дня в дыханье ночном Но заттится, теплится ярко Голубым и зеленым огнем Прозвучала, прозвенела, прокатилась на том берегу, прозвучала, прозвенела, прокатилась. На том берегу Далеко по Мрак и Убегает На запад река По горе золотыми Каймами Разлетелись, как дымовлака На пригорке То сыро, то жарко Вдох и дня Есть дыхание ночном Но зорница ушла. Чапита ярко-голубым с зеленым огнем. Прозвучала над ясной рекой, прозвенила померзлой. Прокатилась на трущине моя, Засветилась на том берегу Далекое полумраки милука Убегает на запад река Погорев золотыми каймами Разлетелись, как дымоплака На пригорке то сыра, то жарко Вздох дня есть дыхание ночном но зарница теплится ярко голубым и зеленым огнем. Маристалишка пиш мимо храмов и пара Мимо шикарных кладбищ, мимо Больших базаров мира Солнце полимы, Иду по земле пелигримы, Вечные они, горбаты, Голодные, полуодетые, Глазая. Что мир остается прежним Да, остается... Субтитры Жаль не самого героя, увы, утешится жена, и друга лучше друг забудет. Но где-то ей душа одна, она-то грубо помнить будет, сред бедных наших дел. Без всякой пошлости и прозы Один я вместе подпотрел Святые искренние слезы То слезы То слезы бедных матерей И не забыть своих детей на крыше по как не понет бакуче и своих паниш у людей, вне моего ужаса войны.